Что ж, мы в эфире. Добро пожаловать на наш глобальный вебинар по Liquid Mining NFT. Много вопросов мы услышали, много радости, много вдохновения вокруг этого проекта. И мы анонсируем официальный бета-запуск для всего DAISY. Мы анонсировали его в Дубае, и сегодня с нами наша майнинг-команда. Мне кажется, они детально сегодня смогут нам рассказать о проекте. Расскажут о том, как настроить ваши аккаунты, как использовать приложение, реальные кейсы, о различных возможностях окупать ваши инвестиции с торицей. То, что мы наблюдаем, то, что мы наблюдать ожидаем в будущем в рамках нашего майнингового проекта. Что ж, давайте подождем, пока все успеют к нам подключиться и включиться. Сегодняшний звонок, как обычно, переводится на 10 языков в прямом эфире. И запись на разных языках также будет доступна в нашей группе в Телеграме, разумеется. Что ж, Эдуард, Илья, Дима и Джин, обожаю, когда вы с нами. Mm. Всем привет, всем привет. Готовы запускать презентацию? Ну, давайте запустим. Что ж, всем видно мой экран, правильно я понимаю? Да-да-да, все видно. Хорошо. Прекрасно. Значит, с учетом того, что мы работаем с переводчиком, uh, я сделаю маленькое превью, а основную презентацию сделают мои, скажем так, партнеры. Uh, Значит, наша презентация посвящена, посвящена тому, что из себя представляет Liquid Mining. Основная задача на сегодняшний день объяснить, каким образом Uh, при помощи этого приложения люди могут зарабатывать деньги. С so right учетом того, что у нас большой опыт работы в мультимайнинге, strategy, мы приведем uh, большие аналитические данные на предмет того, как проработали последние несколько лет. Uh, Uh, одна из наших компаний, это компания Atom uh, это компания, которая на протяжении последних шести лет занимается майнингом на ГПУ. И все приведенные примеры uh, работы uh, в майнинге будут взяты, исходя из нашего опыта. Здесь мы приведем uh, общие данные, чтобы не растягивать презентацию. Но все, у кого есть более глубокие вопросы, без проблем могут обращаться в наши официальные телеграм каналы где мы подробно объясним все, каким образом uh, происходит мультимайдинг. Uh, but if anybody has any specific questions or more detailed um, comments, you can always address to our Telegram chats and Telegram um, channels более расширенная аналитика документация приведенные всякие примеры кошельков это все мы можем предоставить что ж тогда начнем с самой презентации Uh, что-то буду дополнять я но основной uh, посыл информации мы предоставим Евгений okay, so, uh, um, uh, uh, также хочу представить второго нашего партнера uh, Сергея Хайлен, our, partner, Сергей, uh, который скажем так готовил эту презентацию и при помощи Двух партнеров, я думаю, мы сегодня максимально понятно донесем uh, всю информацию. So, having joined the efforts of all three of us, we believe that we can uh, deliver the information very uh, transparently and in detail to the community. Let's start. Mm -hmm. So, right now, I would like to give more information about what we consider to be a crypto winter. Расскажу об этой пресловутой криптозиме, раз уж мы все-таки говорим о криптобизнесе. Ситуация такова. В 2022 году произошел спад того, сколько денег, в принципе, можно заработать в крипте. И то, насколько прибыльными или порой даже неприбыльными были такого рода инициативы. И главное, конечно же, такое, главное падение криптовесны состоялось, потому что биток падал. И в то же время все-таки майнинг проще не стал, стал сложнее. И вторая крупнейшая монетка, ну, монетка считающаяся, второй самой крупной, переключился с proof of Work на Proof-of-Stake. Большинство майнеров, 90% майнеров в мире, майнили, конечно же, только эфир и биткоин. И, конечно же, они увидели, что прибыль в результате перехода биткоина на Proof-of-Stake упала. И в этот момент мы понимаем, что важнее стратегия мультикоиновая, мультимайнинговая. И я хочу рассказать о том, как мы будем использовать такого рода стратегию. И я могу с гордостью сказать, что мы, наверное, возможно, одна из первых компаний, которая на самом деле показывает стабильную высокую прибыль, используя данную концепцию. Поэтому мы применяем эту стратегию в ликвидмайнинге лик в том числе. Итак, ликвидмайнинг. Как вы понимаете, команда у нас работает в секторе с 2017 года, и опыта мы набрали мало. Мы умеем адаптироваться к изменениям на рынке. У нас есть четыре столпа нашей работы, а именно эффективность. Пока все во время криптовесны теряли деньги, мы эффективно адаптировались с нашей мультимайнинговой стратегией и зарабатывали деньги, понасили прибыль. Мне кажется, партнеры наши могут подтвердить нашу репутацию, заслуживаю, заслуживающую уважение. Немало партнеров и инвесторов из Европы присоединились к нам. И это помогает, кстати говоря, нам только расширять нашу экспертизу. Как мы уже сказали во время презентации на DAT-event, и в некоторых интервью мы об этом говорили, у нас очень сильный отдел аналитики. И этот отдел не теряет ни секунды, проверяя и очень четко анализируя все добавления к нашим предложениям. Коины в приложении – это не просто какие-то монетки, которые мы вот так почему-то решили ставить. Нет, мы общаемся с проектом, с разработчиками, с сервисами, которые он предлагает. И, по сути, мы очень четко вычисляем потенциал данного проекта. Насколько он вообще будет хорош на рынке. И, во-вторых, конечно же, мы рассчитываем потенциальный спрос и потенциальную капитализацию. Все это работает на основании наших собственных, проприетарных решений. Это наш топ Таким образом, мы можем давать этот сервис сообществу, и каждый может майнить рату. И это позволяет действительно сформировать полноценный портфолио, который можно корректно управлять при натя прибыли. Далее. Давайте сравним то, что мы делали ранее, в рамках нашей мульти-майнинговой стратегии. 10 отдельных ГПУ. Все это риги на RTX 36RTI. И, во-вторых, все это использует алгоритмы эфира. То есть, если мы, например, инвестируем 100 тысяч долларов и хэш у нас 3600 мега в секунду. почему мы взяли именно такие реки. Объясню. Потому что это ровно один в один регион в нашем приложении. Поэтому давайте продолжим буквально как 10 тригов в ваших вашем майнинговом приложении. Ровно один к одному в этом логике. Продолжая, 10 тригов. Если у вас 10 тригов, вы могли майнить Proof of Work в 2022 году. Теперь вот Эфир перешел на Proof of Stake. Вы могли намайнить 18 монеток эфира. Но мы использовали тот же самый хэштег, те же самые мощности, чтобы майнить и альткоины Вот пример реальный. Мы инвестировали нашу хэш мощности. В фира эргофлюкс Flux и Ton Coin и за те же деньги, за тот же мы наманили эквивалент 77 монеток эфира. Посмотрите на это. Если что-то в деньгах посчитать USDT, то мы инвестировали 10 тысяч долларов в Риг, а прибыль составила 357 тысяч долларов. И мы намайнили ну, все это месяц за 2-3. То есть, окупаемость инвестиций роя 1 к 4, 1 к 3, в крайнем случае, используя мультимайнинг, стратегию. Идея ликвидмайнинга довольно простая. Вы, ну вот вы клиент, вы намайнили монетки до того, как... Еще до листинга. То есть, вы получаете больший объем монет за минимальные инвестиции, ну буквально за копейки. И потом, когда монетка отправляется на биржу, вы можете продать ее и, соответственно, получить свой доступ к прибыли. На следующем слайде я покажу вам проекты, прогнозы того, что случится или может случиться, если вы инвестируете на премиалинг-стадии в альткоине. Все эти монетки доступны в нашем приложении, кстати говоря. Еще один важный момент. Выборка монеток доступна в приложении. И по мере входа времени мы, конечно же, будем расширять список доступных э, криптовалют. Так что у нашего сообщества будет возможность застраивать более разнообразные и более стабильные портфолио. Вы сможете принимать стратегические решения, так сказать. В дополнение к этому я вижу, что многие люди уже подняли свою ручку. У нас будет сессия вопросов и ответов после презентации, и постараемся ответить на ваши вопросы. Я понимаю, что табличка непростая. С первого взгляда ее не распознать. Но табличка доносит простую идею. А именно, вы купили два, э, э, два RECа Liquid+. Plus, Два RECа Liquid+, Plus. это 8 GPU. Каждый рик может майнить свою монетку. Логика такая. Взяли 8 монеток. 12. 12. Все это, кстати говоря, это криптозима 2022 года, кстати говоря. И криптозима еще по-прежнему не закончилась. Итак, вы покупаете два ликвидрека, но каждый ритм он майнит одну монетку. Одна монетка на один рик И вы начинаете майнить во время при майне, кстати. Все эти монетки недоступны на рынке. Вы майните их 6 месяцев. Таким образом, ваша общая инвестиция следующая. Вы купили две NFT раков, то есть 36 тысяч долларов. Вы инвестировали в электричество, чтобы манить. Ну, как в реальной жизни, да? У нас на сайте написаны как бы ставки за электричество. Но на текущий момент до 1 апреля наше сообщество не должно платить за электричество. Так вот. Вы инвестировали 40 тысяч долларов. Если у вас есть столько монеток, вы можете продать их на бирже за 193 тысячи долларов. То есть при такой инвестиции окупаемость инвестиций через полгода на один инвестированный доллар вы получаете 4,98. Простите, 4,89. 4,90, короче говоря. И затем этот трик доступен, чтобы майнить монетки. То есть нас спрашивают в Телеграме и так далее, в Дискорде спрашивают. Или лично иногда спрашивают, потому что некоторые из вас мы знаем лично. Вопрос всегда один и тот же. А вот какая роя, какая окупаемость в И говорю, ребят, логика простая. Вы инвестируете в NFT, вы майните монетки, которые еще не действительно на бирже. Потом они выходят на биржу, и вы их продаете, получаете Ваши приумноженные, окупленные инвестиции. Итак, если вы на премайнинг стадии вошли, то на 1 доллар вы получаете ну, почти 5. И, кстати говоря, бонус. Бонус, во-первых, спасибо сообществу за то, что вы с нами. Спасибо большое, что вы присоединяетесь к ликвид майнинг стратегии, скачиваете приложение. Мы прошли важный этап в ликвид майнинге. в Телеграме у нас 5000 пользователей и... Поэтому мы даем 50% дополнительных хешрейт на все ваши рики Просто представьте, что вы можете получить чем больше монеток, сколько вы сейчас не наманили, И все это от нас Используйте бусты и собирайте свои монетки Получайте свои монетки Вау, Евгений, вау, Еджин, мощно Это тоже и для меня новость То есть Сейчас, ребята, вы проводите промо то должны сделать члены чтобы получить дополнительные кэш-пауэр 50 процентов да нет даже пользователям и делать ничего не нужно час назад мы все это автоматически включили провели опрос в телеге и вернее, объявили об этом в телеграме и все то есть все, кто инвестировал в NFT, их майнинг хэшрейт уже в приложении на 50% РС. Все, что манится сейчас, манится с у, приумноженным, более, более мощным хэшрейтом на одну неделю до следующей пятницы. Хэш-мощности выведены на макс. до следующей пятницы. И вот такого рода такие подарочные проммероприятия в сообществе будут проводиться нередко, довольно часто. Но это, знаете, такое первое спасибо. Столько людей присоединились, инвестировали, инвестиция такая, ну, ощутимая. Поэтому общем, мы вами гордимся. Все монетки в этой табличке, большинство этих проектов, они интегрированы в наше приложение. Но все они уже вышли на листинг. То есть, да, эти монетки – это просто пример той будущей работы, которую вы будете выполнять в вашем портфолио. The mathematics, the right now for the Они говорят, что, окей, если я майню эти монеты, то я не окупаюсь. Uh, saying, okay, so coin, make, uh, Мне нужно 10 лет майнить эти монеты для того, чтобы получить свой прибыль. I need to mine these coins for like 10 years to get a Да, действительно, при сегодняшнем курсе это так. Но наше приложение сделано для того, чтобы майнить стартапы. But our application is, is formed in such a way, so you can actually get into the pre-mine stage of start. And, these are, and the projects we're showing here are the projects of uh, 2022. And now this is the slide where we'll talk about the projects for 2023. And so the first three projects you see there, Uh, это монеты HCF. These are the HCF tokens, uh, coins. Это целая экосистема, this is a whole ecosystem, которая будет расти на протяжении всего 2023 года. That will grow throughout the 2023. И к концу 2023 года мы можем увидеть более шести монет. By the end of 2023, there will be more than six coins within the ecosystem. Это огромнейший благотворительный проект. This is a huge charity project. Uh, которые будут включаться uh, в крупнейшие благотворительные фонды мира, will, which will be by the funds of the world, куда будут включаться голливудские звезды, uh, which will engage with Hollywood stars, мировые спортсмены, uh, global, um, athletes, и многие другие медиа лица, and many other media personas, которые uh, помогают этому проекту простите. that help this project grow. Это на сегодняшний день это три монеты, right now it's three coins, которые находятся на стадии uh, Эти монеты через два-два с половиной месяца будут выходить на торги. 2-2.5 месяца будут выходить на торги. Это самый прямой пример того, как можно заработать на мультимининге. This is a direct example of how you can make money uh, using the Все our Мы рекомендуем uh, майнить именно эти монеты. Uh, to our entire community, we recommend mining these coins in потому что через два-два с половиной месяца вы увидите а, всю прелесть мультимайдинга. Ввиду того, что у нашего приложения эксклюзивные партнерские соглашения с этим проектом, uh, given that... еще раз, ввиду того, что а, у нашего приложения Liquid I, given that our application has direct exclusive relationships with the HCF project, нам дана возможность быть самым первым в цепочке развития блокчейна. Приложение Liquid является единственным майнером на сегодняшний день в мире этого, этих монет. 1 апреля ровным счетом, когда идет следующий этап развития. April uh, is upon us, and when the new stage of the development of our application begins, these uh, coins will hit the global mining uh, platform. Uh, that means that the complexity of mining these coins per block will increase significantly. Those people that will mine these coins before April 1st Uh, могут окупить uh, большую часть стоимости своего оборудования. And they will это сделают всего за месяц майнить монеты. Doing so only within a month of того, что одна из наших компаний принимает активное участие в развитии медийного uh, странства этих проектов. Мы одни из первых, кто знает всю of информацию об этих проектов. Мы один из первых, кто знает всю информацию об это не первый благотворительный проект, в котором мы участвуем. Все, кому интересно, мы можем uh, показать наш предыдущий проект в Индии, который был во время определения. Соответственно, uh, мы выбрали именно три этих проекта для того, чтобы Uh, so, we selected these three projects for the reason that the Liquid community can start making profits from their initial start within the application. All of these coins are integrated or included in our application. Здесь есть уже uh, крепкие, устоявшиеся проекты, такие как Flux, Ethereum Classic, RavenCoin. Uh, so some of the projects are already, let's call them stable projects, like uh, the RavenCoin, Ethereum Classic, uh, Flux, Ergo. Ergo. Uh, однако мы хотим отметить и более молодые проекты 2022 года. But we also would like to note or give light to the younger projects of 2022. Такие проекты, как Casper, Nexa, Nexa, uh, когда закончится криптозима, это скорее это будут uh, лидеры майнинга на Google. которые будут давать прибыль в моменте. Но это лишь тогда, когда криптозима. Only once the crypto to the а сейчас мы говорим о том, что, что делать сейчас. Right Соответственно, все пользователи Ликвида uh, so uh, должны майнить uh, проекты HCF. The HCF и все последующие проекты, которые HCF будет выпускать. The HCF will deliver. Uh, мы ожидаем в ближайшие несколько месяцев еще uh, один проект, это тоже одна из экосистемы HCF. Это тоже из экосистемы HCF. Это тоже одна HCF. Это HCF. Это тоже одна из экосистемы HCF. Коротко расскажу о том, чем они отличаются, чтобы вы могли сделать удобный для вас выбор, чтобы понимать, насколько быстро, насколько в высоком темпе вы можете включиться в процесс, и до какой степени, и что вы в результате получите. Итак, первый самый низкий вариант это Liquid Plus GPU, то есть одна GPU и также комиссия за установку. То есть пустой рик, в который можно вставить различные 6 GPU. И когда вы начинаете с Liquid Plus GPU, это пустой риг, вы можете майнить одну единственную монетку, и функция Boost пока доступна не будет. Она доступна, когда у вас полный риг только. И я поговорю об этом сейчас на будущем слайде. Так, полный риг. Вы не платите за комиссию за установку, потому что на включена стоимость. Здесь установлены 6 GPU. Функция буста уже доступна. И если вы уже купили так, такого рода риг, вы можете использовать бесплатно. четыре 4 рига вы можете использовать буст и дополнительный процент, и дополнительный буст, который вы получаете в течение ближайшей недели. Итак, полный рик также майнит одну монетку, но скорость майнинга и, конечно же, объем монеты, которые вы на намайните, будет гораздо больше. В 6 раз больше монеток плюс буст. Плюс усиление мощности. И не забывайте, что это закрытая бета. Да, надежность системы стабильна. Буст не ограничен. На стадии бета есть много разных плюшек. Вы получаете более высокий рейд в секунду. Все это по максимуму доступно до 1 апреля дополнительный 50% бустер усиления усиление мощностей доступно только еще одну неделю. Так что скорее, скорее обращайтесь к монеткам, которые вы хотите, которые вам интересны. Следующий NFT. Liquid Plus REC. 4 полноценных реган. 24 ГПУ. Тоже никакой комиссии за установку. Плюс буст, плюс энергопотребление на 10% меньше. Что в принципе неплохо в плане издержки. И стоимость NFT меньше в целом, если вы покупаете все это вместе, не чем если вы покупаете все по отдельности. И с таким рэком вы можете манить до четырех монеток одновременно. Вопрос, который я слышу часто в Телеграме, вижу в Телеграме и в соцсетях, то в других. А именно, какой был бы классный портфолио? Как подходить к управлению портфелем? Я считаю, что хорошо майнить минимум 8 монет параллельно, потому что, таким образом, математически вы повышаете шанс получения более высокой окупаемости инвестиции рой по сравнению, например, с тем, чтобы майнить одну монетку. Мы майнили за 30 монеток одновременно в течение года, и, в принципе, так и получаются большие показатели окупаемости. Большой хешрейт 24 GPU в большом рэке, и, наконец... Последний вариант NFT, который сейчас доступен, лимит пас контейнер 96 GPU. Можно до 16 монеток майнить одновременно. И, конечно же, минус 15% сокращение энергопотребления. И, наконец, если вы покупаете плейт-контейнер, вы можете очень быстро сформировать удобный для вас портфолио. Меньше стоит электроэнергия, вы получаете монетки на премайдинг стадии. Короче говоря, окупаемость будет гораздо-гораздо выше. Тем более, что сравним с одним морегом, и с одной ГПУ. Итак, как начать? Нужно создать себе кабинет, конечно же, пройти парочку сторилов всего лишь. Есть Discord, есть Telegram, Ютубы просили, мы сделали. Таким образом, все представители Дейзи сообщества могут зайти на liquidmining.com, подвязать свой кошелек на троне. Соответственно, заходите в свой инбокс, получаете там код, вводите его на сайте Legit Mining, мы вас авторизуем, и так вы получаете свой аккаунт. Далее вы заходите на Marketplace, нажимаете на кнопочку, там вы видите коллекцию NFT, можете выбрать конкретно те NFT, которые вы будете использовать для начала вашего пути к майнинге, покупаете NFT, загружаете приложение, iOS, Android, неважно. Также, пожалуйста, не забывайте, что сейчас все-таки все в бета-стадии. На iOS у нас режим Test Flight, на Android вам нужно загружать АПК напрямую. С 1 апреля все приложения будут доступны в официальных App Store. И уже оттуда вы сможете их закачивать. Не волнуйтесь. Мы слышим много предложений о том, как вот можно сделать там получше на сайте, получше в приложении. Мы обновляем наше приложение еженедельно по понедельникам, так что в случае понедельник вам прилетит новый апдейт. Раз вы пишете, чем больше вы пишете, тем лучше становится приложение. Кроме того, в чатах мы видим, в канале мы видим один из частых вопросов. Ответ на этот вопрос. Мы решили, что мы будем с вами общаться по обновлениям, и мы будем публиковать список обновлений вот в каждом конкретном апдейте. Вот у нас же апдейт в понедельник, вот какие там будут функции. Мы обязательно будем публиковать список новых функций. И, кстати говоря, мы хотим помочь вам улучшать качество в вашем портфеле, общаться с друзьями на эту тему. Мы стараемся сделать приложение максимально удобным в использовании. Спасибо. Итак, вы сделали ваш NFT-аккаунт. Заходите в приложение, вводите ваш логин и пароль, Выбирайте монетки, которые вы будете майнить, и все, майнинг уже идет. Мы резервируем для вас все монетки, которые вы намайнили. Можете поменять монетку в любой удобный для вас момент. Все монетки отправляются к вам в кошелек и в дополнение к мультимайнингу, мобильному приложению. У нас также есть, естественно, очень хороший план выплат, реферальная система. Илья. А ну-ка, продолжи, пожалуйста. Если что, я переключаю за тебя слайды. Во-первых, спасибо за презентацию. Все было коротко и по делу. Всего лишь полчасика. Вы показали прям деньги? Это важно. Вы в Дубае показывали. Эти прекрасные технологии, но никто не до конца не понимал до конца, вернее, как э -э, заработали там деньги. Здорово, что вы показали примеры из прошлого, потому что вы работаете в этом бизнесе уже давно. Показали несколько реальных кейсов, реальных примеров это здорово. И я сам инвестировал в эту технологию еще в октябре. Я думаю, что я с радостью покажу реальный кейс и реальный сценарий того, как работает эта система с моим друзьям, своим знакомым. Это хорошая стратегия, чтобы по-настоящему выжимать деньги из железа. Теперь понятно, как поставить процессный конвейер, как зарабатывать деньги у продукта. Но это не единственный способ зарабатывать деньги. Вы также можете расширять свое сообщество. Поэтому, пожалуйста, следующий слайд. Бонусный план. Бонусный план. Очень простой. Два источника дохода. Первое – это USDT комиссии, прямо в лоб. Второй вариант – это остаточные бонусные пулы от всех наманенных монеток. То есть бонусы идут по двум потокам. Следующий слайд. Так вот. Во-первых. На основании ваших поинтов. У нас будут поинты в, в системе. И, соответственно, мы их используем для того, чтобы вычислить комиссии. Четыре продукта. Первый. Одна единственная GPU в реке. 900 долларов. Естественно, вы должны заплатить 25 долларов еще за инсталляцию. И, соответственно, вы получаете два поинта в системе. Один REC Wikid Plus. 4 тысячи долларов. 10 поинтов. Один Liquid Plus REC. 40 пойнтам и Liquidus Container 150 поинтов. Вот как это работает. Расскажу, в чем тут смысл в долларах. Комиссия может быть разделена на 25, на три части, три части. Все они вместе 25 процентов стоимости, которую клиент заплатит за NFT. Здесь вы платите за NFT и 25 справляется отправляется в эти пулы. Здесь, по-моему, отпечатка прямой бонус 5 процентов, 10 процентов Builder Pool. Ачьеверов пол, то есть 25% всего, да, здесь 3 раза по 10, а должно быть 5, да-да-да-да-да, опечатка, хорошо, что ты заметил, то есть всего 25%, первый прямой бонус, деньги который вы зарабатываете сразу, сразу, когда кто-то по рефералу вашему покупает NFT, он покупает, вы получаете 5% процентов прямого бонуса от той стоимости, которую человек по рефералу заплатил за свою энергию. Потом два пула. Мы запустили этот продукт в режиме бета еще в феврале 2020 года, и уже, в принципе, в этих пулах сидит немало денег. Это пул билдеров и пул достигаторов, ачиверов. Я понимаю, что, возможно, тут немножко запутано это, потому что в Дейзи тоже промоушен для builders' пул и achievers пул как бы для строителей и для достигаторов. Логика тут такая. Очень простая логика. Итак, у нас есть два пула. Один называется пул билдеров, другой пул достигаторов. И в долларах, соответственно, в USDT вы получаете соответствующие 10% в билдеров и в ачеверов. Затем Начиная с апреля, мы увидим первые выплаты из пулов на основании вашего уровня квалификации, разумеется. И, Сергей, прежде чем ты продолжишь, покажи мне, пожалуйста, предыдущий слайд. Итак, мне кажется, здесь не хватает слайдов, к сожалению, но ничего страшного. Я расскажу, я помню показатели, объясню, как вы можете непосредственно присоединиться к этому пулу. Какие квалификации вам нужны, чтобы стать частью пула, для того, чтобы получить долю пуле билдеров, вам нужно получать доход всей командой, не только на фронтлайне, а во всей вашей организации, примерно 25 тысяч USDT в среднем. Ну так, прикидочно, потому что в зависимости от количества очков-поинтов, может быть чуть побольше, поменьше, но в целом 25 тысяч USDT за один месяц. Квалификационный 10. период – один месяц. В конце марта текущего достиг... заканчивается квалификационный период. Чтобы стать членом пула достигаторов, вам нужно зарабатывать объем, ну, нужно, вернее, иметь объем продаж 250 тысяч долларов. То есть билдеры 25, а чиверы 250. То есть, потом это все пересчитывается в поинты. И вот, став частью пула, вы будете зарабатывать комиссии от этих пулов. В ближайшие несколько месяцев, в ближайших, я думаю, что выплаты будут очень вкусными. Я очень жду начала апреля, потому что ну, я не исключение. Мне кажется, лидеры получат классные бонусы от улов. Сергей, пожалуйста, следующий слайд. И этот слайд, по сути, показывает нам все дополнительные выплаты. Не только... Это не в USDT, это в коинах, которые вы наманили. То есть остаточные такие выплаты, которые никогда не заканчиваются. Монетки, которые идут к вам прямо в кошелек. И мы говорим о нескольких блокчейнах здесь. Так вот, давайте посмотрим, как работает эта структура. 70% на майнинг монеток отправляются непосредственно члену, который купил NFT. Любой NFT, вне зависимости от того. Одна ГПУ, 4 ГПУ, РЭК, контейнер, неважно. 15% идет Liquid Operations. Ну, то есть компания должна на какие-то деньги работать. Операционные сдержки никуда не деваются. И 15% идет на дополнительные остаточные бонусы. Это самая классная часть всего плана. Представьте, вы получаете дополнительные комиссии в разных монетках. И эти коми... монетки после листинга, они принесут ну, либо много, либо очень много на самом деле. 5% идет в пул билдеров, как я сказал, 5% пул достигаторов, 1% в элитный пул. Опять же, я не объясняю, как стать частью элитного пула, форекс-пула, токен-пула, ивент-пула на слайде. Но вы можете зарабатывать еще 10 тысяч поинтов. Если я не ошибаюсь, это примерно 5 миллионов USDT в доходах. Вернее, в обороте. 5 миллионов USDT оборота это элитный пол. Ну, то есть всего 1% все-таки. Но этот пол будет очень, очень прибыльный в плане монеток. Вторая часть этих дополнительных остаточных бонусов, это, конечно же, наши обязанности перед нашим сообществом. Когда мы запускали Liquid Business, мы обещали, что мы будем выплачивать в Forex Pool 1% всех наманенных монеток, 2% отправляется в токен Pool. Также мы его называем Liquid Pool. То есть это, в принципе, эти токены, которые все застыки, Когда мы насиливали промоушен. И 1% в Event Pool это как раз тот самый пул для тех, кто купил билеты в Дубай. Помните, мы говорили об этом. и тоже получат свою долю. Итак, Forex Pool, Token Pool и Event Pool начнут выплачивать в конце марта, начале апреля. Скорее всего, вы увидите эти выплаты в монетках еще и раньше, в конце месяца. Но в целом... Технически, Сергей, поправься, ошибаюсь. Мы эти монетки уже увидим к концу месяца. Ребята, работать денно и нужно, чтобы все это было технически реализовано. Джереми, ты хочешь, по-моему, что-то добавить? Я просто хочу сказать, Илья, слушай, ребят, если вы понимаете вообще мощь элитного пула, да, не только пула билдеров и аристигаторов, это классные очень пулы, я не спорю, суперские, но если вы я вот именно становился членом Liquid, как большой, мощной организации, то моя главнейшая цель была бы в том, чтобы попасть в элитный пул. Позвольте объяснить вам. Мы сейчас, в принципе, приготовили объем на 100 миллионов USDT для сообщества. Мы готовы это продать. То есть, если это разбить на 100 миллионов USDT для элитного пула, то... В принципе квалифицируется но человек 20 да, максимум посмотрите на это один процент на майнинг токенов идут весь форекс пул весь форекс пул там не 20 человек там тысячи человек и вот между ними делится этот кусочек в один процент при этом один процент на майнинг токенов идут event пул с прошлого года 500 человек там, да, и делят между собой этот один апельсин. В элитном пуле может быть 5, ну, 10, ну, то есть первые, кто туда, в принципе, попадут, ребят, вы получите весь пул себе сразу, 1% всех наманенных монеток разделить между собой, там, не знаю, 2 человека, 1 человек, этот человек, Потому что вы уже получили очень большое количество долей в пуле ачиверов и пуле билдеров. Ребята, на сегодняшнем звонке там, из тысяч людей, которые с нами были сегодня, 5-10 из вас скажут: я хочу долю в элитном пуле. И я вам скажу, ребята, такого рода источник дохода меняет жизнь. Ну, в лучшую сторону, разумеется. Если вы можете вступить в этот пул, это поменяет вашу жизнь навсегда. Это настоящее богатство и благосостояние. Хочу просто показать, насколько это мощные бонусные пулы, потому что это возможность создания долгосрочного богатства и благосостояния. Джереми, ты донес мысль отлично Люди сидят, смотрят на свои инвестиции в пайплайн, чтобы получить свою долю в элитном пуле, опять же, все это работает по накопительной системе. Не обязательно все из этого заработать в один месяц. Опять же, немножко в PDF-ке не хватает у нас слайдов, но мы обновленную презентацию выложим. Не только для элитного пула вам нужно зарабатывать... Общий оборот в 5 миллионов долларов, но это накопительная штука. То есть кто-то из вас уже какой-то объем оборота произвел. И вот в какой-то момент вы дойдете до показателя в 5 миллионов, и тогда вы квалифицируетесь на элитный пул. И все эти пулы, все они работают по одному важному правилу. Мы называем это правило 50%. Вы не можете от одной ветки только получать этот доход. По крайней мере, от двух. То есть максимум 50% дохода могут идти от одной ветки. То есть вам стоит, наверное, посмотреть на вашу организацию. Мы более подробно расскажем о плане выплат. Проведем несколько тренингов, конечно, по этому поводу. Но вы знаете, как это работает в диск системе Я имею в виду пул строителей и пул достигаторов. Там мы смотрим только на первое поколение, но ликвид, он работает до бесконечности. Все ваши продажи от всей вашей глобальной команды. Почему, вот почему это так мощно. И, конечно же, мы будем выплачивать Forex pool, event pool, token pool и так далее. Мы все-таки выполняем наши обещания, как и обещали. И вы увидите соответствующие выплаты эти монетки войдут в стадию листинга в июне скорее всего и вы сможете спокойно конвертировать их в доллары и получить же реальные доллары в системе и конечно же ждите пока монетки выйдут на биржу есть некоторый период ожидания поэтому не до конца мы можем вам объяснить как работает система окупаемости инвестиций однако же по сути Через несколько месяцев, считанные пару месяцев, вы сможете продать все доступные вам токены и построить свой... Если вы, вернее, уже построили свой портфолио в Ликвиде, если вы сможете подождать 3, 4, 5, 6, 7 месяцев, а время летит очень быстро, мы это уже все хорошо поняли, особенно когда закончится крипто-зима и начнется бычий рынок, то тогда мы будем ожидать очень сильную окупаемость этих инвестиций. А покажите нам слайд, который показывает... Все эти пулы и требования для них. Джереми, в принципе, все эти планы доступны и в соцсетях. Все ссылки там есть. Итак, Джереми, спасибо тебе. Так вот, план выплат ликвид. Мне кажется, 20 февраля после Дубая мы его сразу опубликовали. Добавим просто несколько слайдов, которые Верми сейчас нам показывает. Итак, очень важно, что каждая доля, которую вы получаете в поле, будь то пол строителей или достигаторов, у него есть жизненный цикл в течение пары лет. То есть, каждая доля как бы уходит на пенсию через пару лет. То есть, она делает вам долю не Вечно. Вам нужно эти доли генерировать своим оборотом. И они таким образом приносят вам доход из года в год. Опять же, когда вы покупаете NFT, этот NFT обеспечивает вам майнинг пару лет, поэтому и доля тоже, в принципе, живет примерно пару лет. То есть для того, чтобы получить долю пулей билдеров, строителей, вам нужно, соответственно генерировать 50 поинтов в один календарный месяц с первого по 31 и так далее. Второй пул, пул – достигаторов. Чтобы генерировать одну долю в этом пуле, вам нужно, чтобы ваша команда в общей сложности сгенерировала 500 поинтов в один календарный месяц с первого числа по последнее. Примерно 250 тысяч детей в календарный месяц, если прикинуть, в обороте. Конечно же, в поле достигаторов у нас гораздо меньше участников, но выплаты там, таким образом будут массивные на, так сказать, душу населения. Те, кто получает долю в поле билдеров и ачиверов-достигаторов, они получают также накопанные, на, на, на наманенные монетки в дополнительном доходе в себе в кошелек. Таким образом, если долю вы должны генерировать каждый месяц, то вот эти выплаты дополнительным доходом будут происходить постоянно. Вы, например, получили долю в пуле ачиверов в марте, и пули в этом получили в апреле долю. На бэкенде вы получаете долю, соответственно, монеток на основании двух этих долей. Таким образом, вы накапливаете. И, конечно же, тот самый элитный пул, про который говорил Джереми, пул очень важный. Здесь правило, в принципе, то же самое. Доля каж каждая живет примерно 2 года, и вам нужно сгенерировать 10 тысяч поинтов, то есть примерно 5 миллионов везде накопленных продаж. Не календарных по месяцу, а накопленных. Никто вас не заставляет сгенерировать 5 миллионов за месяц, за три месяца, за 4 и так далее. Вот план выплаты без углубления в детали. Мне кажется, мы смогли вам дать достаточно подробный тренинг, показывая, как можно зарабатывать деньги в пайплайне. Те, кто, опять же, понимает, весь план выплат, конечно же, сразу же с начала апреля будут получать замечательные комиссии из фула строителей, из фула достигаторов и так далее. И из дополнительного дохода тоже. Первые монетки пройдут стадию листинга уже в июне. Ну, то есть очень-очень скоро. Ребята, которые делали презентацию, сказали, что мы предполагали ответить на ваши вопросы, но вы простите, у нас такое стройное, что на глобальных звонках мы обычно, мы обычно на вопросы не отвечаем вживую, просто технически так зум настроен. Но давайте мы попробуем ответить на самые часто задаваемые вопросы, которые мы видим в соцсетях, ребят. У меня один вопрос. Вы говорили, что на одной ГПУ можно майнить только одну монетку. Но можно также переключать монетки. То есть вы не обязаны майнить только эту монетку. Конечно же, вы можете поменять монетку в удобное для вас время. В приложении это не сложно. Например, у вас 2 ГПУ. Майните одну монетку. может купить 2 ГПУ. Заплатили две значит, комиссии за установку, и, соответственно, две монетки можете майнить. Один рик — одна монетка. До шести ГПУ. Это важно, потому что некоторые думают, купил одну ГПУ, могу майнить. Только два года одну монетку. Нет, это не так. Можно менять монетки, конечно же, и выстраивать портфолио даже на одной ГПУ. поманили одну монетку, потом другую монетку. Иногда у вас, там не знаю, много-много ригов, но вы только одну монетку или несколько монеток. Все зависит от вашей стратегии построения портфолио. Кто-то может весь свой хэш направить в одно русло, чтобы быстро наманить одну монетку, либо наоборот, можно рассредоточить усилия. Разница состоит в том, что когда у вас одна ГПУ в риге, то вы можете, соответственно, майнить только с определенным хэшрейтом, ну, менее высоким, разумеется. Или у вас может быть четыре рига в каждом по одной ГПУ, но хэш пауэр. На каждой монетке отдельно не такой мощный. То есть, в принципе, вы много монеток не накопаете. Вы можете, конечно, такую модель использовать, но просто вы в короткий промежуток времени много монет не накопаете. Да, поэтому есть смысл, конечно, покупки как минимум одного рига. Но мы понимаем, что не все могут себе это позволить финансово. Поэтому зависит от стратегии. Следующий вопрос, очень часто мы его тоже слышим, более технический вопрос, потому что некоторые люди никогда не манили не знают, как работает майнинг и так далее. Они просто пугаются. Пугаются, когда мы им говорим, что значит, нужно что-то установить, какие-то кошельки, и все это там, в приложении как-то связать. Расскажите, сколько кошельков нужно устанавливать человеку, и насколько вообще процесс сложный. Или он, например, предельно простой. И эти кошельки очень просто настроиться. И получается, соответственно, в кошелек все-таки монеты, которые вы накопали на Ну, Во-первых, сейчас в мире нет какого-то одного вот кошелька кошелька, который поддерживает все монетки в нашем приложении. Таким образом, для каждой монетки, для некоторых, вернее, монеток, вам придется делать отдельные кошельки. И затем в приложении вам нужно копипастить ссылку на ваш кошелек, и туда будет происходить перечисление монет. В целом процесс несложный, туториалы в соцсетях есть, и добавим еще туториалы на наш сайт. В дополнение к вопросу твоему, и опять же, ребята, ну, мы уже слышали эти вопросы на звонках, сейчас готовится один кошелек, которые мы включим в наше приложение к середине апреля, предположительно. Таким образом, у людей будет один кошелек, который поддерживает все монетки, которые доступны в приложении. Очень много сол монеток, в общем, все будет просто. Но по-прежнему вам нужны будет несколько адресов, правильно? В середине апреля. До середины апреля, вернее, вам нужны будут разные кошельки. После середины апреля достаточно одного адреса, и там будут лежать все монетки. Хорошо. Если кто-то ждет до середины апреля, чтобы все это настроить, я предполагаю, что токены, которые они заработали, тогда покажутся в их кошельке, верно? То есть они ничего не упустят, правильно? То есть, людям же нужно научиться да, потратить на это время. Во-первых, мы бронируем те монетки, которые люди сейчас майнят. То есть, эти монетки, они есть, они существуют. И после того, как человек просто введет ссылку на свой э, значит, кошелек, они просто нажимают на кнопочку «Получить», и денежки будут получены в кошелек. В общем-то, вся система. Не волнуйтесь, пожалуйста. Это прекрасно. Это прекрасно, универсальный кошелек. Мне кажется, для многих это просто решение всех проблем с головной болью. Просто то, что называется юзер-френдинг. Да, в этом наша стратегия. Майнинг должен доступен для всех максимально просто. Потому что в традиционном майнинге вы должны прям, ну реально прям погружены по полной в процесс, значит, технологии. но мы хотим сделать майнинг более доступным для сообщества Daisy. Ну и только для сообщества Daisy. Еще вопрос от меня. Сколько новых монеток вы будете добавлять каждый месяц в приложении? Наверное, 2-3 монетки в месяц. Во-первых, все должны понять, что количество проектов, которые выходят на рынок, ну, как безграничное. Можно добавлять там... Новые проекты постоянно, каждую неделю. Но если мы все их добавим, то есть, конечно, риск большой, потому что там есть скамкоины, кто-то загнется так или иначе. Поэтому мы подходим к добавлению новых проектов очень аккуратно, и с большой осторожностью. Мы проводим аналитическую работу, чтобы действительно выявить те монетки, которые многообещающие и обещают быть стабильными. Поэтому не все монетки подряд будут доступны в приложении. Мы покажем нашу выборку. Если какие-то проекты покажут хорошие результаты, и вы видите эти хорошие проекты, ну, напишите, мы проанализируем. Если мы покажем, если мы увидим, вернее, что аналитика хорошая по проекту, но мы его можем добавить. И мы хотим услышать от вас такие хорошие истории, потому что все-таки у нас один общий бизнес. Короче говоря, к концу года все смогут, в принципе, видит в портфолио 20-30 стартап коинов. Уже они будут некоторые на сайте уже будут на бирже. И такого вид, варианта нет нигде больше. Понимаете? У нас уникальные монетки. Ни у кого их нет, вы можете их наманить, заранее себе в карман. И все. Потом это выходит на биржу, сразу зарабатывает деньги. Сразу же вы это продаете за USDT. Ребята, готовы ли вы к нам присоединиться? Потому что в этом году. У нас большой целевой показатель. У нас будут и ивенты, оффлайн-ивенты в Европе, в Японии, в других странах. Готовы ли вы к нам присоединиться? Конечно, готовы. До скорой встречи вживую. Мы от вас ничего скрывать не будем. Замечательно. Это все, что я хотел вам сообщить. Ребята, может, это может добавить что-то. Да, короткий вопрос. Не вопрос, скорее рекомендации. Я слышал, что... Многие члены сообщества дают очень положительную и вдохновляющую обратную связь, особенно по поводу команды поддержки. Некоторые другие члены вообще говорят, что «Ой, я не знаю, что делать, ой, я растерялся». Пожалуйста, направьте людей, куда нужно обращаться в поддержку. Ссылка, страничка, канал в соцсетях. Некоторые люди рады поддержке, от души кто-то раздражается, расстраивается. Слушайте, это все просто. Во-первых. Присоединяйтесь к Телеграм-каналу. Во-первых, там все новости, там все остальные ссылки, в том числе. Отвечаем мы тоже по телеграмму. Есть ссылка на Дискорд. Если у вас проблемы, вы можете открыть, там, грубо говоря, запрос запросы поддержки, открыть тикет, и мы ответим. У нас есть некоторые приватные Телеграм-группы. Э, там есть я, там есть Дмитрий. Мы отвечаем просто напрямую. Мы хотим быть близки к сообществу. Если кто-то не смог получить ответ, чем я сильно сомневаюсь, если кто-то не получил ответ, например, в соцсетях, пишите Эдуарду, пишите Илье. Они направят вас к нам, мы постараемся ответить на ваши вопросы и поможем со всем разобраться. Потому что так мы и выстроили наше сообщество через участие, через внимание и через соцсети. У нас есть много часто задаваемых вопросов, на которые мы постоянно даем ответы в соцсетях в том числе. Поддержка наших клиентов работает 24 на 7. Разные команды, в разные периоды времени. Вы можете задавать ваши вопросы в комментариях. Вы можете зайти в Telegram-чат, посвященный каналу. Зайти в Discord, посмотреть на новости в твиттере. Везде есть информация. Замечательно, замечательно. А приложение будет переведено на другие языки. Задачи эти в пайплайне. Мы будем добавлять веб-сайт, туториалы на разных языках. Сейчас пока все на английском, но мы все это будем обновлять на тот язык, который подходит нашим клиентам. нашим клиентам. Посмотрим статистику, кстати, по использованию разных языков. С большим интересом. Я знаю, какие языки у нас будут в топе, мне кажется. Да уж, вот человек в бизнесе статистики, так сказать, работает. Любит такое дело. Хорошо, отлично, отлично. Все, все, всем пока. Мы в DAISY группе тоже опубликуем ссылку на канал Liquid. Только что выложили, кстати говоря. Еще, еще напоследок. Дмитрий хочет сказать. Многие участники хотят задать вопросы. Uh, мы готовы проводить uh, зумы uh, на разных языках. We are ready to do Zoom calls on in languages. Мы сейчас выстраиваем стратегию в Телеграме, We are now building on the strategy that we have uh, structured in Telegram. Где будем собирать отдельно страновые комьюнити, Where we will create uh, communities, Telegram communities for different countries. For example, Japan. These are one of the most active uh, users right now in the community. допустим, многие кто знает английский, будем отдельно зум на uh, English, uh, Мы планируем uh, в неделю проводить по несколько зумов. чтобы более глубоко uh, из помогать uh, изучить проекты. Потому что на самом деле наверняка огромное количество вопросов. Because we are sure there is a huge number of questions from Но мы готовы с этими вопросами работать. work Потому что эти вопросы помогают делать наше приложение более совершенным. Since these questions is what in fact helping making this application a much, well, a perfect applica application really. Деле, uh, недель, Over the past several weeks, мы, uh, много, uh, we have integrated a lot of things into the application that came from the feedback from the community. And that's exactly how we see the application developing. That's that's the couple of words that Mila really wanted to add. Okay. Thanks, guys. Oh, yep. Ребят, спасибо большое. Спасибо. Ну что до встречи.